Здесь, со спуния Маша, один политический фортепицей. Сфие интрадиверчентстит, здесь и о кризе ланой. Уже ни новому, ни старому, никому не верю. Между нами, как-то знаете, заходит такая вот нехорошая власть. Ну, мы надеемся на лучшее. Я думаю, что будет все хорошо. Сколько билетов Не знаю. Я первый раз иду сейчас вот это вот. Это же первые выборы, которые вот... Ну, я сейчас прочитаю, конечно, я буду сориентироваться, я, конечно, проголосую. Россия нам всегда помогала и в прошлом, да, в СССР, успех. и в настоящем пытается помочь. А то, что сейчас происходит, это не нормально. Вот, присоединиться к Румынии. Но не... и дорим касе а вем нешти господари харни сурдредници. Но макатса не че че Пад то что мы проголосовали и надеемся на то что будет так как народ хочет есть тревожности о том что как бы чтобы сами выборы прошли честно ну, мирно чтобы было в нашем малый проблем много у нас проблемы с дорогами с жильем с молодым семенник негде жить стремимся мы в Европу это очень хорошо наш сегодня Работают там большинство молодежи, можем сказать, стремимся, но у нас менталитет далеко не тот, далеко не тот. Желаем, чтобы выборы прошли с первого тура. Не дай бог, чтобы не повторился то, что финансов у нас нет в государстве. Это один кандидат не сделает дороги. Это местная власть, они должны работать едино, в одном направлении. Они, они как лебеди, рак и щука. И в парламенте, и везде. Пока не будет единая концепция, единая стратегия развития, и за что все должны бороться, то когда будет результат. А так... Чем меньше это паразитов, тем проще. Ну должно быть решение. Это а у нас как лебедь, раки, щука. Толком ничего не поймешь. Кто за что борется и отстаивает? Для джунглатаца, кто, кто он парцфияля, колож? Самый да, депиурмы. Сомбата, сомбатут, русский. Главное, чтобы был мир и между нами дружба. Переход депутата с одной, например, партии на другую карался бы какими-либо последствиями. Тогда бы они не прыгали с точки на точку. Если ты голосуешь за одного человека, а потом он меняет свою маску и становится другим, но это не дело. Да. Мы готовы, что было государство, что он жил хорошо. Мы самые красивые, самые умные, такой прекрасной стране, но мы должны жить лучше. И новый парламент. И я, вот мое мнение, я считаю, что мы не должно быть молодого парламента, Она должна быть президентской. Один человек лично. Вот, мы берем пример всегда с Белоруссии. Вы посмотрите, он не развалил страну, он не продал ни одно предприятие. Он берет ответственность за всю страну. Вот пошел он, и четыре года это мало. Президент должен быть минимум на семь лет. Уже ни новому, ни старому, никому не верю, потому что ничего не меняется. Выборы происходят, но ничего не меняется. Как люди жили бедно, так и живут. Зарплаты, какие были мизерные, такие они и есть. Парламент, вот, последний год, я делаю, я делаю, но, три года длин, себатывают по локо, функции, идеи, фатулии, им парцу. А жтептем, что-то фака, промите но не всегда, и проmit, фака. Я надеюсь, что те, кто не имеют, не сидепляют функции в парламенте, дат с ⁇ с fie dreptate în țară mânc, că e foarte mare să așa, corupție. Schimbe medicina, aș dori, adică în că medicii se comportă mai bine cu populația. Noi vrem tineretul, deci categoria noastră de vârstă, să putem să trăim în țara asta, să activăm, Слава Богу, давайте активируем, давайте имеем свобода слова, и не манипуляции и стrangulaции в где